Это моя ложка. Это ваша ложка, да? Может быть, мы сможем вот так? Сгибается? Да, еще как А я вам показал разницу. Видите, какая разница? Разница получилась. У вас же была нормальная ложка настоящая. Да, да, да. ну, я подтверждаю, я только что ее дал, ее нельзя было подготовить. Можете проверить. And you can check and, and Проверьте, it. это и тя, и другая. Yours, no? Это ваше. Да, yeah. uh -huh. А скажите, вы это делаете чем? Энергией, мыслью, чем вы это делаете? Combination of, uh, это uh, in, соединение, in, uh, in China сочетание всего. В Китае это ki. называется чи, uh, uh, в Японии energy, школа ки и and все это делается с помощью энергии, которая имеет каждый like человек. A, энергия мысли. A, a uh, Ну, лазер, например, лазер it's и фонари. So uh, uh, получается, He, что фонари просто светит а лазер пытая соединяя все в единую точку может все резать это качество которое я себе вижу я способность концентрировать все эти виды энергии включая э, э, личную интуицию или что-то еще я не могу сказать почему я это делаю но вот то что я делаю а, это... а как он конечно, это делает? Вот конечно как да. это делает? вы знаете я не знаю но это, конечно, я подтверждаю, что эту ложку я специально вытащил в последний момент. Потому что эти ложки, ну, я видел, что они тоже были принесены откуда-то из каких-то комнат, это были настоящие... Из нашего буфета. Да, из нашего культуры, буфета. Ну, может быть, время прошло, что-то с ними там можно было сделать, но эта ложка лежала у меня в кармане. никто я не трогал. И вот прямо сейчас она, и причем, видите, она согнута, но жесткость не потеряла. Мне стоит некоторых усилий, но не буду разгибать. Можно я возьму это себе в подарок? Вот. Не буду разгибать, потому что Потому что это <связать> я хотели подпишу <связать> ее <связать> <связать> та, же, та же самая та же самая ложка и разогнуть ее я как бы ее не тер не, получил, не получится и даже если разогрею до 200 градусов тоже не получится Скажите, поэтому это мне непонятно вы, вы когда вот это все вы, сделали вы как-то после этого сразу ощущение что вы устали а у меня такое ощущение это тяжело очень делать вот вы сейчас выглядите более уставшим, чем в начале нашей беседы. Это на самом деле oh, yes, дает, yes. дается трудно? Да, это правда. We, это правда. Всегда, когда arts, я делаю вот такого рода вещи, show, э, на презентациях, на шоу или при консультациях каких-то мастер-классах, это э, я начинаю, and, uh, выступает uh, под, и я сразу начинаю уставать. On your watch. Сколько on your времени watch. у вас на часах? Без, ну, мы делаем прячу в записи, я не буду это скрывать. 19 часов 40 минут. Дайте вашу give руку. No, like between, uh, Назовите любое 60, число no. между 20 и 60. Какое Вслух? число? Вслух. Вслух сказать? Mm -hmm. 30. 30. And the time was, what was it? А время какое было у вас там на часах? 28. 7.40, собственно. 540. Я, как человек из Израиля, просто заходил. Mm -hmm. а, возникло какое-то особо странное чувство? Вот когда снизу ладони, то ощущение, что вы что-то. А здесь нет какого-то чувства. You felt it? почувствовали угу, отсюда Здесь горячо, you it очень, очень горячо просто очень очень Просто, просто очень right? yeah. like очень that очень тепло, that's тепло that's не очень очень не очень очень очень очень очень очень да, да, да, да. да, да, да, да, да, да, очень очень очень очень очень What is the time in the watch? Какое время на часах? Время на часах прошло 30 минут. Время на числах 80. И exactly. ну, в данном случае просто именно мне 30. должны поверить. 8 10, это как раз прошло те самые 30, 30 минут, про которые я говорил. И вы все равно говорите, so что. Exactly вы... Именно те минуты, которые yes. вы сказали. 30. То есть вы двигаете стрелки на нужное количество делений. Э, не гля... как Даже это... не глядя на часы. А как это может быть? Как это можно? Доктор, профессор, объясните, пожалуйста. Вы знаете, тут должен быть, наверное, доктор других наук. Как да, да но, но это действительно загадочно. Да, мы видим это прямо перед глазами.